Выбор глобальный, с тобой устаю Ты активный и экстремальный, ну а я отстаю У тебя прикид неформальный, а я тихо молчу Может просто ты ненормальный, слушай надо к врачу боюсь уникальный, но что было прошло, видимо глобально астральный. Был сигнал СНЛО Для кого-то ты сексуальный, ну а мне все равно. И изменился, стало моральным и не водишь кино. До утра,